Привет, дорогие друзья, из славного города Пушкина. Сегодня у нас продолжение ответов на вопросы, на ваши вопросы. И по традиции уже первый вопрос из, из Телеграма, а потом перейдем в YouTube. Итак, поступил вопрос. Если аккомпанировать песни, какие типичные схемы брят с ними вы можете привести? Я могу много привести разных схем, но нужно ориентироваться прежде всего на конкретную песню. Вот, как, как песня звучит, так и нужно аккомпанировать, да. Ну, а стандартные схемы, конечно же, они есть в интернете, можно брать обычный гитарный аккомпанемент, там они по-разному называются, восьмерки, шестерки и прочие удары. То есть можно использовать обычные гитарные. Вот. Зачем про них рассказывать, если они уже давно есть в интернете. Вот. Но я всегда ориентируюсь прежде всего на саму песню, как вот она звучит, стараюсь в такой же стилистики ее исполнять. Так, дальше. Как быстрее и лучше запомнить нотную грамоту? Какие советы и методы рекомендации? Практика. Только практика. Именно брать и играть по нотам, и запоминать ноты. На грифе запомнить потом, на, на самих нотах, да, в листах, на бумаге. Дальше. Скачала из нотного архива тетрахорды. Сыграла один раз. Надо ли поиграть их регулярно? Надо ли их играть от других нот, кроме «Ре»? Вот я эти тетрахорды потом сам нашел и, в принципе, удалил их вообще из одного архива. Я не знаю, что это за тетрахорды, откуда они взялись, но это так. Ск назвать их упражнением, это просто, скорее всего, лист из какого-то сальфеджи, он случайно туда попал. Вот, скачайте лучше упражнения для, для и этюды, там намного полезнее информация. Так. Лады. Как часто профессионалы вынуждены их менять? Я меняю лады, ну, раз хотя бы в 3-4 года. Но, когда учился в Гнесинке, менял, по-моему, даже чаще. Потому что стирались молниеносно. Хотя это и сталь, но стирается она довольно быстро. Вот пишут, что у Горбачева лады из неизвестного металла. Сделаны из этого самого... Из меча Кона Варвара, видимо. Вот. Ну, это, ну, если от, хорошая сталь, то они должны долго простаять. Ну, а стандартная сталь, которая вот в ладах используется, она стирается довольно-таки, ну, не знаю, быстро или медленно. Если у любителя, то она будет медленно стираться. У профессионалов, конечно, быстрее. Замена ладов. Дорогая ли замена ладов? Ну, в среднем от где-то 5-6 тысяч рублей за замену ладов раз в 3 года, это не очень дорого. Вот, так что, в принципе, можно и раскошелиться на остальные лады, да? Не советую ставить э, лад, как они там сплав, в общем, не по-моему, называется. Подскажите упражнение для растяжки пальцев левой руки, особенно мизинца. Э -э, Показываю упражнение простое. В общем, можно играть на одинарный пицкат на большим пальцем. Целотон. Можно. Три пальца вот этих используя, только без указательного. Тогда точно... То есть мы играем через лад. Все пальцы. Можно через два лада. Вот. Ну, я не знаю, что вы называете растяжкой мизинца. Может быть, вам вот поможет еще такое упражнение, когда мы большой палец с мизинцем ставим в сексту. И поехали. И, в общем-то... Не знаю, может, вот два этих упражнения показал, что для вас удобнее и лучше, вы уже сами выбирайте. Чем отличаются концертные балалайки от остальных? Они красивее, громче, есть ли отличия? Концертные балалайки, это уже балалайки, да, там и черное дерево, и часто инкрустацию делают, какие-то элементы, в общем, уже по желанию заказчика. Я не стал слишком много сюда добавлять всяких инкрустаций и украшений, да, больше попросил Диму сделать, чтобы это был концертный инструмент, обычно еще, кстати, ставят, да, вот клен волнистый, да, вот, чтобы это было красивый звук прежде всего и удобство. Ну, вот, ну, а стандартный набор, конечно, это черное дерево, клен волнистый, палисандр, вот такой вот состав обычно. Ну, мастера доб добавляют еще перламутр, <с> то есть тут уже кто на что гораст, поэтому да, обычные балалайки, что вы имеете в виду, если обычная воронцовочка, туда мы не ставим черное дерево, то есть там не очень дорогие породы древесины, но при этом она довольно концертный инструмент, да, там нету каких-то инкрустаций, таких декоративных элементов. Вот. Какие есть самые необычные способы игры на балалайке? Кто-то ответил, на дереве или под водой? Ну да, что, что значит самый необычный способ игры? Может быть вот так вот на колени. Что-нибудь такое. Или там за головой, да? Тоже есть фокусы разные. Там переворот какой-нибудь, там одной рукой правой, рукой наоборот это все зависит от конкретного исполнителя вот разные фокусы если вас это интересует я могу подготовить целый не знаю, разбор этих приемов вы сами мне понакидайте примеры я, допустим левой на то есть наоборот руками или правой или правой рукой левой рукой наоборот тоже то есть или, там двумя руками как-то то есть Тут много вопросов каких-то. Так, ну что, поехали. Мы в прошлый раз остановились где-то вот здесь. Да, где-то тут. Отлично играете или какой вы молодец. Сделайте раз... песню Влада Владус. Не знаю такую песню. В общем, все в этот идет. Блокнот. Надо на скрипке попробовать. Ну, попробуйте, конечно. А творчество Сургановой никак не интересно. Никто не спрашивал про Сурганову. По-моему, ни разу. Вот вы первый... Возможно, кто-то и спрашивал, я не помню. Супер, Упер, ЭЗБ, Старел, Фантом, спасибо. Угу. Еще хочу. Так. Ну, я не особо разбираюсь, кто что там исполнял и кто что писал. Для меня Король и Шут — это вот э, горшок, так, да, как его называют. Я уже позже узнал, что там еще и князь есть, так называемый. Так, «Счастье медведь» тоже очень интересные песни. Uh -huh. Шортс в YouTube очень неполная. Можно разбор версии Мурки, как на этом. Так, ну Мурка у меня есть, а именно конкретный стиль я уже подстраивал ну, каждый раз. По стилистикам тут вопрос такой открытый. Uh -huh. Ну попробуйте краской для волос покрасить подставку, uh -huh. потом расскажете. Пожалуйста, как правильно играть скачки по грифу в сольной части этого произведения? И вообще есть какое-то правило, как правильно переставлять пальцы при подобных скачках? Вы про ольховку? А где там скачки? Я там, по-моему, играл ольховку, а потом... Ай, все кумушки домой. Скачки. Ну, скачки как играются? Скачки играются так. Левая рука. Перемещается полностью, то есть не пальцем мы тянемся куда-то, стараемся, мы перемещаем полностью всю руку и прыгаем туда. Okay? Раз и все, и прыгнули на эту ноту, которая нам нужна, и каким нужно пальцем. То есть неважно, первым это пальцем, с первого на первый, допустим, с первого на второй или на мизинец, мы перемещаем целиком всю руку, то есть от локтя как бы. Шарнир у нас локоть, или плечо здесь в данном случае, потому что поворачиваем, да, вот, и перемещаем всю руку. Если тянуться пальцем, и когда мы тянемся пальцем, это мы должны зафиксироваться на чем-то, на большом пальце, допустим, мы висим, и тогда перемещаемся вот так вот, допустим, си-си, ну, ну, допустим, или силя, си-соль, неважно. То есть мы здесь на большом пальце висим. А если у нас нужно переместить всю руку, то мы перемещаем... Ну, вот реально всю руку. Нельзя тянуться пальцами и вот как-то там попадать. Да, здесь такой момент. Еще при игре сольной в самом начале, где похоже на упражнение Шрадика, большой палец должен быть напротив какого? Кто говорит, что напротив среднего, кто напротив указания. Как бы вы рекомендовали? Ну, я уже порекомендовал. Он должен быть между дальними нотами. То есть... Прежде всего, ориентироваться в конкретном кусочке произведения. Вот есть две дальние нотки. Вот надо где-то посередине большой палец поставить, если там скачок есть. Вот это наша опора, прежде всего. Э, ну, как, точка опоры, вернее. Да? Как-то так. Mm -hmm, спасибо. Гата Кристи понравилась. Вообще трещи не поля. Надо увлажнителями пользоваться. Наверное, для скрипок подойдут сюда. Ну, вполне. Особенно для старых инструментов. Ты более правильно сыграл, чем Лена в рамках буду душевнее сказать, точнее. Ну, спасибо. Чего в последнее время нас сравнивают между собой? Лена, у нее своя задача, у меня своя система. Вот, тоже у меня своя идея. Мы не стараемся с ней как-то соревноваться, мне кажется. Ну, если вам кажется, что мы соревнуемся, то ну ладно. Так. Не видел, не знакома эта эпоха. Да, Рожков. Мне посчастливилось играть с ним на одной сцене. Это, конечно, да, великое счастье. Сложно ли учиться играть на трехструнной балалайке? А, сложно. Я уже об этом говорил, что гитаристы часто думают, а подумаешь, там три струны все, а у нас же шесть. На самом деле гитара легче инструмент, во всяком случае акустика. Не буду говорить про классику, там где и постановка классическая, да, и струны шире, и гриф шире. Вот. А акустическая или, или электрогитара, они гораздо легче, чем баллайка. После баллайки легче перейти на электрогитару, а вот наоборот гораздо сложнее. Так что это проверено уже. Какая-то Ария, Ну, да, не знал, что это, а, это не Ария. Для меня просто Ария и Ария. Вот. Особо тоже не разбираюсь. Я слушаю то, что мне нравится. Золушку Архиповский можешь исполнить? Могу. Глядя на Сергея, невольно задаешься вопросом. Зачем покупать пиано, если занимал полкомнаты? Ну, есть электропианино, но, в принципе, не так много занимает места. Спасибо, спасибо. На столе стоит. Так, вспомнил в первую сторону Остап барыню играл. Ну, вот, видите, на теплоходе. Угу. Разбить бестолковку в конце был бы сюжет. Это так, шняга. Ой, уж простите нас, что мы такую шнягу вот заливаем в интернет. То ли дело многие, да? Ну, вот смотрите, кого нравится тогда, что на моем канале сидеть. Спасибо. Крас... А, Красное село в гости. Ну, мы были в царском селе, да, в Питере были. Погуляли. Get like a, uh, this to get one more. Правильно. Давно пора. Так, расскажите, пожалуйста, о роли мизинца левой руке при игре соло на первой струне. Можно ли его активно... Нужно ли его активно использовать или можно обойтись? Например, блинов не очень... Конечно, мы используем. Вообще, мизинец у нас, особенно в пассажах куда-нибудь наверх, залепить какую-нибудь ноту там, естественно, мы мизинцем. Естественно, мизинец все пальцы используем здесь. Даже на правой руке сейчас используем все пальцы. Ну, а раньше как меньше используем. Раньше вообще вот так вот играли. И что теперь? Мизинец под, под, под, под э, грифом. Тоже ничего страшного вроде как не воспринимал. Даже Рожков игра, играл некоторые аккорды, зажимал вот так вот, например. То есть не мизинцем, как мы сейчас зажимаем, да, техника так, методика говорит, а вот так. Ну, мир меняется. Так, расскажите как можно подробно о своем обучении в Гнесинке, а именно каково было учиться у Горбачева, какой он преподаватель, требовательный ли, что удалось перенять или может быть выработать свое индивидуальное, ведь у него и у вас совершенно разные манеры исполнения. Очень интересно, заранее спасибо. Да, спасибо за вопрос. По поводу манеры исполнения, дело вот в чем. Многие ученики его студенты перенимают его манеру исполнения, и на мой взгляд, это не совсем правильно. То есть копировать кого-то и потом играть, как, сидеть, как Горбачев это будут тебе говорить о как Горбачев сидишь играешь. А у меня такой задачи не было. Я хотел для себя узнать, как, как сыграть лучше, точнее, техничнее, красивее и так далее. Да? То есть, все в этом для меня было интересно прежде всего понять, как технику свою улучшить музыкальности и, и, и все, что с этим связано. А, вот. Конечно, перенял много, и методику преподавания в том числе. Но вообще педагог требовательный, как у него было учиться? Он давал задание, к следующему уроку должен выполнить. Вот. Пальцы иногда в кровь взбивались, ну что поделаешь. Руку, поменял постановку руки, рук даже двух после училища. То есть очень много таких моментов. Что удалось принять и выработать свою индивидуально. Ну, скорее всего, да, удалось выработать свою индивидуально. Ведь я смотрю на многих, на некоторых студентов, которые у него учились, и они прям сидят и иногда под, под копирку какие-то вот такие вот сидят, делают вещи. Ну, то есть играют. Ну, сидишь, вот если не обращать внимания, что это не Горбачев, то смотришь, что это Горбачев, как будто бы как Горбачев играет. То есть в этом ничего, на мой взгляд, ничего хорошего нету. То есть копировать исполнительское искусство не стоит. Вот. Манеру. Манеру, пардон. Неправильно. Так, что с собакой? Почему ее так штырит? Жарко было. Парило, и буквально через 10 минут пошел ливень. Мы успели записать вот это видео, светит месяц. Угу. Молодцы, молодцы. Все наконец-то кто-то еще с костлявой подставкой. Ну, что, ну, ставят кость на, на, на баллайке, да? Мне не понадобилось. Так, ты единственный, кто до, доступно объяснил, движение кисти задается именно предплечьем. Спасибо, мужик. Вот. Вот это движение. А потом сгибаете просто. И вот оно. То есть, ну, вот оно, поворотное. А многие чешут вот так вот. Вот. Очень тяжело это движение побороть, потому что так проще. Ну, так оно используется во многих сферах деятельности. Да? Что-то мы там, там напильником даже, вот если работаешь, то же самое. Это движение от локтя. А нам нужно вот немножко другое. Угу. Разбери священную войну по-братски. Господи, тут... Что тут, тут? У вас спросили, что ли? Э, священную войну, священную войну, священную. Это вставай, Нет. Ладно, все в этот, в блокнот. Добрый день, У меня точно. Возможно ли исполнить свириды во время вперед или как? Зала... Заранее благодаря. Ну, время вперед, эта труба играет. Там, там, там, там, там, там, там. В принципе, можно мелодию разобрать. Но ну, такая монументальная симфоническая партитура там. Песня... Песня Русская дорога тоже отправляется в блокнотик. всем играет. Играют по ходу пару недель, а уже начинают... Да, да вот, ну, простите, что такой примитив залили опять. Чего же вы тогда смотрите этот примитив? Идите не примитивное смотрите. Так, угу. простите нас, пожалуйста. Так. Радуйте позитивом всегда. Ну, вы знаете, столько негатива сейчас в жизни, надо хоть как-то позитив иногда. Выше пилотаж, свобода, полет, Сергей, ты всегда радуешь. Спасибо так спасибо почаще снимайте короткие ролики ну вот кому короткие нравятся кому-то длинные так на берегу безымянной руки о, реки москву надо на среди долины ровные где где там хотелось бы кусочек на невском распутин Москву обязательно Да, москву точно сертаки расскажите про все плюсы воронцов очки про все плюсы воронцовочки. Ну, конечно, звук, прежде всего, удобство и электроника. Вот, три максимальных плюса. Ну, что еще? Не знаю, ну какие еще плюсы? Какие еще могут быть плюсы для меня? Вот, звук, удобство и, конечно же, электроника. И электроника не в подставке, а в деке стоит. Это намного лучше, чем в подставке. Да. Так, Слайды лучше ногтем делать или подушечкой пальца? А смотря какие слайды, то есть глиссанда. Если это по всем струнам, то подушечка. Если по одной струне, то, то конечно же, паль, э, ногтем. Ногтем. Так, соба... добрый день, спасибо за ваше, не пропускаю, спасибо. Когда же будет разбор Вологда Песнеров и будет ли? А вот вопрос, давайте я отправлю в этот самый, в список. И потом попробую, э, выиграю все подряд. Молодец, спасибо. Так это же все авторские песни никому не рассказывайте так, тут большая-большая переписка у нас, что тут случилось неудачная оркестровка, Не я инструменты как-то бедный по-сиротски, не надо такие мелодии исполнять на балалайках ну, это под большим вопросом, мало ли, балалайка это балалайка, это прежде всего музыкальный инструмент а какие мелодии играть, это уже на выбор исполнителя, на мой взгляд по самому хорошая мелодия вот, и вообще надо пробовать много чего, попробовать поиграть есть мелодии, которые действительно не стоит играть на том или ином инструменте. Ну, На мой взгляд, это попахивает каким-то, не знаю, там, музыкальным шовинизмом. Так, натуральный про продукт без обработки. Спасибо. сук Что значит сук Такое ощущение, что местами пропадала целостность музыки. Ну, снято на телефон, и тем более колонки там рядом стоят очень громко. И непонятно по этому, по балансу у нас немножко было не выровнено еще к тому же. Звукорежиссер не очень опытный. Попался. Просто шикарно спасибо. Важный шаг. поляризация, Спасибо. Так, тут еще переписка. Ну вот, написали, зв звукорежиссера не хватает. Ну правильно, потому что. А где это Дмитрий прохлаждается, пока Сергей за него отдувается. Дмитрий на больничном. Вот. Поэтому я. Э, вот. Пришлось мне, ну, мимо ехал, думаю, дай заеду, поиграю в концерт. А, а можно по ноткам? Можно по ноткам. У меня же есть ноты, можете у меня приобрести. А, и, что там? Отель Калифорния. В нотах есть. Как вы все это запоминаете? А кто сказал, что я это запоминаю? Так, для мексиканского урока. Кукарача, Бамбале и Курасон контент. О, отлично. Давайте все в этот отправляется в список. Молодцы, спасибо большое. Так, Аргентина и Майка тоже отправляется. Что там еще? О, тут целый список. Спасибо. Отлично. Так еще можно. Как еще можно извлекать звуки из балалайкой? Попробуйте разные варианты, сами мне потом расскажите. Смычком можно сыграть, но ерунда получится. Так, а можно ли реализовать балайчную роспись в мастерскую? Прикольно было расписать балайку под березу. Наверное, можно. Так, далее. Браво, спасибо. А как играть так, чтобы не задевать другие струны по первой и второй струне? Ну, Я уже где-то рассказывал, что это, видимо, вопрос про одинарное пицциката. Проще всего развернуть руку немножко, немножко к себе указательным пальцем вверх, чтобы мы играли под углом. Вот показываю. То есть... Если вы будете играть не так же, как при бряцине, а чуть-чуть под углом, то, в принципе, вы вторую струну редко когда будете задевать. И также при игре по второй струне вы редко будете задевать третью. Но еще можно большим пальцем приглушать вторые струны во время игры по первой струне. Тоже такой способ. То есть, если вы играете как при бряцине, то указание палец смотрит как бы перпендикулярно панцирь. А тут нужен, нужно под углом примерно 45 градусов. Ну, я уже где-то рассказывал, ну еще раз повторю, ничего страшного. Дальше. А, так. Как душевно, спасибо. Пила. Обалденно пила не в счет. Ну, пила там как раз это изюминка, между прочим. Приемки, Так, что такое? Балайте лучше. Хорошо будем. Сетяно, правильное ударение. Классный звук. нет. Ситенна переводится. Э, произносится как ситен или все-таки ситин. <смех> Ситинна не... <смех> Да. Я тоже сначала думал, как же это правильно переводится. Ситенна вообще правильно. Дима придумал, исходя из японского языка. Ну, как вы знаете, он любит японский язык. Отлично, спасибо. Пилонародный термин Вокс. Согласен. А концерт весь слабо выложить? Чего по одной композиции травите народ? Или предлагаете по два-три раза смотреть? Спасибо. Извините, пожалуйста, что мы вот так вот травим народ. На самом деле, концерта целиком так его и нету. Его снимала моя жена на телефон кусочками. Вот, еще пару композиций выложу, и в принципе, и все. Нету целикового концерта. Вижу, занимается какими-то неважными делами. Трясет салонку, Не салонку, а шейкер. Позирует фотографов, перелистывает ноты. Уметь надо. Вот что значит пила поет. Да, все, на, на этом спасибо, дорогие друзья, за вопросы, задавайте еще, вот, и увидимся в следующих видео, пока.